Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые YouTube-пользователи, зрители. И э, мы начинаем следующий сегмент нашей очень важной программы. Это устройство семейного бюджета, это все то, что связано с финансами внутренней ячейки общества, семьи. И у нас в гостях Джозеф Розенберг, президент клуба Common Sense клуба «Здравого смысла». Меня зовут Майкл Мелихов, и мы находимся в центре сан где и ведем нашу программу. Сегодня тема достаточно важная, она связана с тем, чего боятся все. А боятся все, в смысле финансов, долгов и банкротств. Мы поговорим о банкротстве, правильно, Джозеф? Здравствуйте. А, ну, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. А меня действительно зовут Иосиф, и я действительно представляю клуб здравого смысла. И находясь вот в нашей стране, очень легко принимать какие-то решения, если вы будете просто следовать вашему здравому смыслу. Так вот, когда Миша сегодня начал вас пугать количеством долгов... Не, количеством я, я не пугал. Просто слово «долг». Долго. Ну, на самом деле, как говорится, Sizes matter. Размер очень важен. Как говорит наш любимый президент Трамп, он говорит, проблема у нас всех одинаковая. Цифры для разные. Может, для кого Цифры он... разные. Ага. Понятно. А нас не интересуют те люди, которые неправильно думают о нас. Ага. Вот. Да. Ну так вот, когда м, на каком-то этапе люди э, вдруг оборачиваются и смотрят, боже мой, у меня такое количество долгов, и я не знаю, что с этим делать. А, обычно это происходит не тогда, когда люди вдруг осознают это, а вдруг у них меняется платежный размер payment. Угу. Как по-русски сказать payment? Платежа платежа. платежа. платежа. Так вот, а, если мы говорим в данном случае о долгах на кредитных картах, то... Я повторюсь, но просто хочу напомнить, что банк заключает с нами контракт на пользование кредитной картой только на один год, только на 12 месяцев. Я понимаю, что это для многих такой сюрприз, но это, это общее правило, это как почти закон, и если на следующий год вы не получили продолжение на следующую, считайте, что вы вне контракт. Что это означает? Это означает, что банк в любой момент может закрыть карточку без всяких объяснений, без всяких. Но ну, мы на эту тему еще поговорим. Значит, так вот. Почему заключаю... год? Вопрос? А? Да, почему год? Вопрос. Такой вот. Условие... у меня сейчас да. есть карточка. Ну, у да. нас в Соединенных Штатах есть да. карточка, где предлагается процент нулевой процент. Да. На 21 месяц. Да. Значит, с вами заключили контракт на 21 месяц. No, со мной еще не заключили, но no, no. я вы можете, получ... подумаю, вы можете получить контракты на 36 месяцев. Uh -huh. Я просто говорю: что когда вы получаете это предложение, мы только на этот срок с ними в контракте. Я yeah. понял. Uh -huh. вот. С чем это связано? Потому что они вам дают предложение, базируясь на вашем сегодняшнем состоянии. Uh -huh. Если к тому времени, когда этот срок исчерпался у вас состояние окажется не такое у них есть полное право не продлевать с вами контракт это не значит что вам карточку закрыли боже вас упаси вы можете продолжать ее пользоваться но вы потеряли над ней контроль понятно то есть и когда я в контракте банк не может закрыть карточку без согласования со мной я могу это оспорить вплоть до прийти в суд как только они стали, вывели меня из контракта, прошел этот срок, они могут делать все, что хочешь, я не могу предъявить никаких претензий. То есть только в этом смысле. Uh -huh. Ну так вот, и часть этого соглашения заключалась в том, заключается, что в первый год я плачу мой платеж за ту сумму, что я взял, примерно в три раза меньше, чем если бы я занял где-то на стороне. Вот я просто задам К вопрос. Примеру, да. Вот пример, да. Миша. Ты же, Майкл, мы не один раз финансировали машину, да? Вот приведите мне пример вашего платежа, ну, скажем, там, за последнюю машину. Ну, ну э, давайте... я не характерный пример, да, я их да. просто да. беру и покупаю. Да, вот тут кто-то берет и покупает, вот кто-то берет не покупает. Но тем не менее... Я тем... вам скажу такую вещь. Значит, э, машина стоимостью, ну, 35 тысяч, займ на 35 тысяч, э, Человеку, который взял эту машину, может стоить примерно 1000 долларов в месяц. Вот. А угу. Если вы возьмете эти же самые деньги с кредитной карточки, я вас сейчас хочу приятно удивить. Ваш платеж может не превышать 200 долларов. 200 долларов. Поясните, это просто правило, потому что банк, давая Прав. нам возможность mm -hmm. пользоваться своими деньгами, он предполагает, что вы это выплатите в течение 12 месяцев. И не за счет платежей, а за счет того, что вы эти деньги куда-то вложили, получили профит и рассчитались. То есть, правильно ли я понимаю? То есть мы финансируем нашу машину. Дилершип, или этот, э, скажем... Э, банк, который финансирует банк, покупку. Банк, да. То есть, дилершип может сам финансироваться, а может э, иметь договор с банком, и вот этот банк <coughs> будет финансировать нашу покупку. Да. И процент э, финансирования будет составлять, скажем, 8%. Миша, мы не, Это, мы, не говорим, мы не говорим о проценте. Я просто говорю, что... Нет, что... от этого зависит сумма Michael. выплат. Майкл, дайте, дайте мне мысль закончить. Заканчивается. Мысль заключается в том, что когда вы финансируете где-либо, предполагается, что вы выплатите долг за счет платежей. Ну, самое простое, то же самое машину, когда вы возьмете и ваш платеж месячный умножите на те 46, там, 36 месяцев, вы получите эту сумму займа. Это общее правило. Я... Когда вы берете деньги с кредитных карт, считайте что вы платите только треть этого. Так что я... для любого, для любого человека, который работает с деньгами, это очень выгодно. Джозеф, то, что вы объясняете, все здорово, замечательно. Я пытаюсь на примере, на конкретном примере, мы же беседуем с нашими радиослушателями, телезрителями. То, что вы говорите, вы знаете, вы внутри этого. Я не знаю, я снаружи этого. Как? Покажите мне. Я пытаюсь и объяснить это. То есть понятно, что сумма платежей умножить на процент составляет столько. то Разделить на количество месяцев в месяц стоит столько-то надо платить. Каким образом, значит, месяц тысячи долларов в вашем примере. Каким образом с кредитных карточек мы можем платить 200 долларов? Поясните конкретно. Майкл, как вас зовут? Меня Майк, зовут Майкл. Майк. Почему? Вас так мама назвала. Так. Так вот, когда мы подписывали контракт с банком на кредитную карточку, там было оговорено, что наш пеймент будет очень маленький. Все, что в Америке происходит, где-то записано. Не надо объяснять, почему. Было такое соглашение. И оно нас устроило. Но если в первый год мы за карточки платим, грубо говоря, 30% от необходимого пеймента, то, перейдя за год, мы уже будем платить 120. Если мы уйдем на третий год, мы будем платить 300. И вот когда увеличение, когда мы уходим за первый год, начинают подниматься платежи, вот тут люди, которые занялись, сняли деньги с кредитных карточек, наконец начинают понимать, о май гуднес, я что-то должен. И они начинают смотреть на общую цифру. Окей, okay. как избежать этого? Если можно. Ну, скажем так, если возникает ситуация, что человек не в состоянии платить, и скажем, я это... Достаточно регулярно этим занимаюсь, и я показываю картину говорю: ребята, вы при своих долгах, при этом интересе теоретически не можете выплатить эту карту. Поэтому выход простой и, ну скажем, общепринятый надо объявить банкротство. Страшное слово банкротство, но это не тема этого сегмента. Это правильно? не тема этого сегмента, но я вам хочу сказать: страшное это только в большинстве голов. У вновь приехавших в Америке это один из финансовых инструментов, легально предоставляемым нашим людям. Он абсолютно официален. Поговорим в следующем сегменте. Да. Но ну я просто говорю. Но бывают ситуации чисто личностные, по которым человек не может объявить банкротство. Не будем вдаваться в подробности. И тогда у него встает альтернатива: а как он может выплатить интерес? свой интерес там под 20-30%, если его денег для этого не хватает. И выход тут только один – надо перейти на нулевое финансирование. Uh -huh. И тут начинается вот этот, а, как это называется, замкнутый круг. Да. Yeah. Как тут у нас говорят, clinch 25. Вот. То есть перебор. А для того, чтобы перейти на нулевое финансирование, у меня должен быть хороший кредит. А вы... Когда я перегрузил карты, у меня, естественно, кредит нет. Он упал. Да. И поэтому я не получаю новое предложение. Простите, что такое перегрузил? А, ну, скажем так, чтобы наш кредит начал падать, нам надо загрузить наши кредитные карточки в общей сумме. Не конкретная карточка, а вот именно в общем объеме. Ну, больше, чем там на 30%. И это уже начнёт давить наш скор вниз. Имеется в виду, нам открыт лимит на каждую кредитную... У нас 5 карточек. И на каждую кредитную карточку у нас открыт лимит по 20 тысяч. Значит, суммарная вот эта вот, карточная линия 100 тысяч. Да. То есть мы не можем брать долг... Больше можем карты. все, Можем все взять. Но мы тогда нашу кредитную да. историю... Мы не можем рассчитывать на то, что придут новые карты. Я нулевым то процентом... Не более 30%. 30 не более 30% и не более 6 месяцев. И вот не если более я 6 месяцев это не выплачиваю, начинает падать кредит скор. Понятно. Но обычно я еще раз говорю, мы не говорим о таких суммах, когда... Потому что когда мы говорим простое и прочее, я вам гарантирую, что это люди, которые манипулируют этими картами. Не манипулируют в смысле в плохом смысле, они оперируют с ними, они с ними работают. Я говорю о, скажем, таком среднем варианте, когда люди там, на 5, на 7, на 10 карт загрузили их там, все там, под 40 тысяч и вдруг поняли, что они не могут получить. Окей, возвращаемся тогда к тому, что вы сказали, получить нулевое финансирование. Каким образом? И вот тут возникает, так сказать, ситуация, когда надо подключить знание предмета. Mm -hmm. Вот когда мы говорили о том, что э, только 30% загрузки позволяет мне возможность, что у меня будет хороший скор, и мне будут предлагать карточки под 0%, как мне сделать, чтобы вот те 10 тысяч, которые, собственно, составляли все 100%, да, у меня всего 10 тысяч, mm -hmm. вот как сделать так, чтобы эти 10 тысяч превратились в 30%? Миша. Майкл. Как сделать, чтобы 10 тысяч да. превратились? Ну, на прошлой нашей передаче... Это даже говорили... вопрос арифметики. Чтобы 10 тысяч превратились в 30%, должно быть всего 30. Логично. Но мы говорили, есть такое понятие, но, а, как это, это сделать? Я сейчас просто объясню. Я Объясняйте. просто еще раз говорю. Объясняйте. Вопрос идет о том, что выйти из этой ситуации можно при помощи ключа, который позволит увеличить общий лимит, ну, скажем, в три раза от суммы. Ну, допустим, если 10 тысяч, нам надо иметь общий лимит 30, если 20, там 60 и так далее и так далее. Угу. Открыть свою собственную карту. Все, мы знаем, что мы не можем. И поэтому у нас есть единственный путь. Как говорится, свобода – это осознанная необходимость. Здесь нет никакой альтернативы. Я должен обратиться к друзьям и приятелям, чтобы они меня поставили на свои карты как authorized user, как пользователь. И тогда на моей... Вот, допустим, вот это моя ситуация. У меня 10 тысяч долга. Я прихожу к Мише, привожу его в ресторан, трачу 20 тысяч долларов на это дело, и он меня ставит на свои карточки. И у меня на следующий день... Кредитное бюро видит, что у меня не 10 тысяч кредитная карточка и 10 загрузки, а у меня 50 тысяч кредитная линия и 10 загрузки. Подытоживая вот это то, что вы говорите, есть такой, такая поговорка «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Вот эти 100 друзей могут вам дать? Да, они мне могут открыть. Одно. Они мне могут снова открыть дверь Рискуют к нулевому финансированию. Они? Рискуют ли они? Но, абсолютно. А абсолютно. Как это? Если я в такой ситуации нахожусь, э, дошел до такого, что я уже не могу... Да вы можете объявить открывать. банкротство, на их карточке это никак не отражается. Серьезно? Абсолютно. Банкротство это, – это процесс, который относится к конкретной, конкретному social security, конкретной кредитной карточке. Правильно. Вопрос другой, что, скажем, пока нас никто не слышит. Если вот тот отрасс-юзер а или в данном случае товарищ Майкл uh -huh. решил что-то со своей карточкой сделать плохое, это отразится и на мне. О, это говорю... Ну-ну-ну-ну, но я не могу на тебя ничего тебе плохого сделать. Поэтому вот эта процедура подключения карточек для того, чтобы исправить, э, скажем, близкому человеку ситуацию, для донора, вот человека, который это дает, помогает, она абсолютно безопасна. Еще одна поговорка, э, отдавая мы получаем. Как? Ну, как говорится, голосуют Всели... двумя руками. Вселенский закон. Вселенский закон. Да. Ну так вот, вернемся к нашим делам э, скорбным, как говорил один персонаж. И что получается? Что когда за счет вот, использования вот, этого, вот этой возможности по, изменить у себя пропорцию долга и лимита, то есть придет примерно 2-3 месяца, и я начну получать карточки на себя под 0%. Uh -huh. То и есть, вот когда... таким образом, образом во-первых, я тебя спас от душащего пеймента, от душащего платежа. Вот. Погроб жизни, Джозеф. Да. Давайте мы это все вот начнем прямо сегодня. Как? Я не против. Я, есть, я это готовы... делаю открыть. Я это делаю. У меня нет, с... своей карточки, через... да. да. Вы открываете карточку на себя и делаете меня authorized user. Правильно? Right? Да, да. Вы Если готовы? Вы я хочу, почему нет? Но это. Но... У меня там висит долг. Но мне нет. надо. Скажем, скажем так, мы это сегодня проделаем. И mm -hmm. на следующей встрече вы, кстати, можете от... От сказать это людям. Договорились. Ну так а, вот, кстати, я мысль закончу, а потому что люди... А может кто-то захочет это, Пожалуйста, мои телефоны, имейлы, e я работаю со всеми, кто со мной связан. Uh -huh. Но я просто хочу за... закончить эту ситуацию. В чем вот, вот эта соломинка, которая человека и не... освободила его от необходимости делать банкротство, и, во-вторых, растянула период, за который он может это платить. Uh -huh. Потому что, э, когда я начал открывать вот эти вот нулевые карточки, первое, что главное, что, собственно, было причиной вообще всего этого шума, у нас упал payment, у нас упал платеж, uh -huh. И поэтому человек вздохнул свободно. Он получил, он выиграл время, а за это время... У него какой-то проект закончился, он, допустим, продал какую-то недвижимость, он получил премию. То есть появились возможности этот долг выплатить, опять же, не за счет платежей, а за счет того, что за это время что-то произошло. И вот мы, как говорится, убили двух зайцев. С одной стороны, мы перешли на низкий платеж. Мы перестали платить деньги банку за интерес. И в то же время сохранили свой хороший кредит-скор, который позволит мне и дальше имеет возможность получать финансирование. Вот в этом и суть проблемы. Очень мало, крайне мало людей не то что пользуются, а знают о такой возможности. Ну, э, на самом деле это правда. Могу вам сказать, несмотря на то, что сегодня, вот прямо сегодня, я 25 лет, как живу в Соединенных Штатах, mm, да. Я поздравляю благодарю. Майкла и наши Соединенные Штаты да, Которые выдерживают, выдерживает, но, тем не менее, получает бенефиты. Абсолютно. Вот. Кстати, дорогие друзья, Соединенные Штаты, они на этом и стоят, можно сказать, поскольку люди, они вкладывают и в экономику, и во все вкладывают, работая и платя налоги. Приятно голову, и иметь партнером хорошего человека. Говорю да. я о нашей любимой стране. Да. Дорогие друзья, важная тема, важная тема. Мы к ней будем возвращаться вновь и вновь. Но этот сегмент у нас подошел к концу. Я хочу поблагодарить Джозефа Розенберг за очень интересную информацию. Эта информация очень существенна, и мы продолжим тему долгов, а более того, даже банкротства, если приходит такая ситуация. И оказывается, это совсем не страшно. Вот что нам и объяснит Джозеф в нашей следующей программе. Спасибо большое за внимание. Спасибо вам. Всего доброго. А, пишите вопросы, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Вот, я с удовольствием вам отвечу, так сказать, будь, будете вы моими клиентами, не будете, это роли никакой не играть. Спасибо. Всего доброго.